Громко плачет, потеряли дети мячик. Тетя Тютяничка не плачет, все равно накрылся мяч. а Удивительный мотив. а Продолжаем разговор. По большому полю бежала тетя Оля. Она, она, зеленая была. Девочка, Надя, чего тебе надо? А ничего не надо, кроме шоколада. а, -а, -а Покупайте шоколад. А, -а, а Он питает очень мозг. а эта песня не про нас Смелее море в варенье, вот и все стихотворение Но Алена и света очень любят есть ответы а а вам понятен наш намек а а а дайте сладенького нам Когда в школе нашим потихонечку сидели А мне -а -а -а! вы надо укреплять любые воспиталки, я ровно вас воралки, И не вылим к вам вертелки, и не лупим посиделкам. А, -а, -а, а, дети, выживай прикол.